Человек, который не боится этого духа, влекущего за собой изменения в привычках. Сейчас несколько сообщений. Меня зовут Оксана Зайцева, я организатор исторического клуба. Но в первую очередь хочу дать микрофон Диме Барановскому. Мы вот сейчас сидели, я сидел рядом с Оксаной, и мы обратили внимание на то, что появилось довольно много новых лиц, и вообще появилось очень много людей вот в эту самую последнюю лекцию в этих стенах. И хотелось бы отметить, что, может быть, те, кто пришел впервые, или те, кто пришел не впервые, но хочет продолжать принимать участие в деятельности клуба исторического, потому что... Это не просто лекции, а в принципе именно исторический клуб, о чем и написано в социальных сетях. Вот, тот может, в первую, ну во-первых, если ему понравились сами лекции, ведь это далеко не первая лекция Бориса Григорьевича по истории России, это 56-я да, лекция Бориса Григорьевича по этой теме, тот может реализовать свое желание, приобрести лекции по совершенно скромной цене, которые уже записаны в очень высоком качестве нашим императором Владимиром. Вот. Там, в общем-то, все, все, все, все этапы истории нашего государства вот, да, от зарождения, от предыстории образования и русского общества, и славянского, вернее, сначала общества, да, и российской государственности, и государства в итоге вплоть до вот этой лекции, последней лекции в этих, в этих стенах. По большому счету, это было почти что главное. Теперь я хотел бы передать микрофон опять Оксане, чтобы она рассказала о будущем этих лекций. Спасибо. У нас уже два микрофона, Мы скоро будем, как и все терминаторы. Зато хороший звук. Значит, сегодня мы здесь последний раз. Не очень верится, мне кажется, что могли бы как-то отодвинуть случайный момент. Хотя все помещения, у нас есть уже предложения, они все несовершенны. Мы найдем какое-то решение, и вам надо бы быть в курсе или в рассылке, или в сетях, искать Оксану Зайцеву, исторический клуб, плюс фильмы с Борисом Григорьевичем Кипнисом. Значит, следующий вторник не будет точно. А, а там посмотрим. Держитесь просто в теме, не теряйтесь никуда. Для меня, как администратора, любая перемена – это катастрофа. Не просто потому, что нужно что-то придумывать. Вот каждому видео, если мы переезжаем в другое помещение, появляется совсем другой свет, другая составляющая. Ну, все другое. Это нужно делать, вот прям все делать. Придется на YouTube на нашем канале с отрывками делать все другие вот, описания, входные данные. Как-то вот мы все это переделаем. Значит, я столкнулась с одной проблемой. Я думаю, что вы, может, мне поможете. Я тут пыталась штормовать Инстаграм, а они берут только отрывки до 30 секунд. Представляете, да? То есть я делаю где-то до 5 минут. Может быть, у кого-то прямо такие хорошие головы, и они могут найти в отрывках Борис Григорьевича те 30 секунд которые в Инстаграм дадут понять, о чем идет речь. Понимаешь? Легко, легко сказать за 20 минут, да, так, все понятно, от одной до цельно. А тут даже должен быть какой-то импульс. Прямо в комментариях к, к отрывку на YouTube. Оставляйте место начала и конца и цитату. Я это вижу все. Все, все кстати, кто, у кого есть вопросы, они стесняются задать или приходит мысль не вовремя. Прямо по теме в отрывке задавайте вопрос. Борис Григорьевич увидит это со мной, и мы ответим вместе. Я напечатаю, он расскажет. Вот, и еще так же, значит, YouTube нужно хорошо обрабатывать. Мы там почти, мы там в хорошем положении с ними, нам нужно добиться с ними партнерства. Мы не можем положиться на государство толком, мы не можем положиться совсем на народ. Ситуация не очень хорошая. Да, такая, всем трудно. Вот. А на YouTube можем положиться, у него весь мир <смех> в роликах. Должна быть вот такая вот реакция активная. Комментарии, пожалуйста, для тех людей, кто слышать не хочет об истории, которым отбили все мозги в школе, но у них остается сердце. Да? Надо передать о том, что мы правда, мы не, ну, никто практически не знает историю, даже самые большие умники. Они вырваны из контекста всей цепочки. Кстати, вот кто не слушал предысторию, она открыта в свободном доступе, но это взрыв мозга. Мы никогда свою страну не видели такой, как она представлена в самой предыстории. Вот правда ведь, да? И это все же наши предки. Мы должны помнить их имена. Вот если мы хотим, чтобы... Я хочу, чтобы меня называли Оксана Зайцева. У меня есть там прозвище, каждый как хочет, да? Но я хочу, чтобы мое имя помнили, как Оксана Зайцева. Все хотят, чтобы именно то, что он делал, осталось в памяти его внуков. Чтобы не придумывали или не присорвали рожки. Вот то же самое нам нужно сделать по поводу наших предков. Я очень рада вас видеть. Я хочу, чтобы мы не расставались, чтобы вы появлялись в сети, придумывали какие-то свои, возможно, идеи, как мы можем все это раздвигать. А теперь я хочу сделать общую видеофотографию с Борисом Григорьевичем. Вот, вы, Борис Григорьевич, сюда? Ну, а вы, смотри, они не разбегаются вообще, они не хотят уходить. Ну, а вы идите сюда. Вот здесь у нас есть Цифербург. Буду Можешь взять? поднять штатичку? Да, Ой, слушайте, как вас много! Как классно! Борис Григорьевич, давайте, вы как заводила, вы главный. Я хочу, чтобы вы все вместе сказали, чтобы история продолжалась, чтобы вы все вместе сказали. Один клуб.